Каждый кается, стараясь подниматься, в глазах опускается, считается лишь только фальш. Ценности так примитивны. В баллонной тине гребут на середину инстинктивно. Добыча больше кровь. Лес разорванной артерии. По Вели, течет жидкость, недоверия. Какое небо, когда все под землей зарылись? Радар покажет точки, дети там родились. А что дети? Они подвластны воспитанию, старания напрасны, просите подаяние. У них в цифровом формате все запишет память, затем потушит свет, а их в оставят. Опять запыленные улицы и мокрые подвалы, теперь густая копоть над землей. Дороги старые ведут по карте на могилы, дайте силы, чтобы я нашел отца моего сына. Итак, Каждый, теряя самого себя Не знает, где цель И куда вообще стрелять Бумаги, они сгорят Пепел разлетится Кто о душе забыл На них не стоит злиться Молиться небесам Их не видно уж полвека Оставить совесть, добро и зло Быть человеком В полнолуние поволчивых, И слезу пролить О тех и о том, что не смогли мы сохранить Острелки Бегут вперед, но время бесконечно Мы не вечны, стараясь старость обеспечить Хороним смолоту себя, не видим свои мысли Человек поймет, когда теряется весь смысл Заметьте, нет просвета в куплете Не верите? За тучами скрывается луч света Поймете ли, когда до двери считанные метры Полеты в прошлом, все унесет холодным ветром